Исследования на стыке физики, химии, технологии, медицины крайне важны для нашего общества. Известна фраза «точность – вежливость королей». А что лучше физических и химических методов исследования дадут нам такую точность? Современная физика исследует мир макрокосмоса и микрокосмоса. Но, пожалуй, самые сложные и актуальные эксперименты ведутся для спасения человечества – исследования свойств живой материи. Вот в таких лабораториях решается судьба человечества. Вообще, в нашей лаборатории такая сборная команда и специалистов из разных областей знаний — это химики, физики и биологи. И студенты также обучаются с разных факультетов и сообща мы все вместе решаем свои задачи в области физики, химии, биологии. То есть мы находимся на стыке трех наук и пользуемся и методами молекулярной биологии, и методами генетики, и методами физики и химии. Есть такие спутники, то есть параллельно развивающиеся школы, да, мы э, формально, так сказать, объединены, но это все-таки чуть-чуть разные вещи, чуть-чуть разные. Там математика другая, там аппаратура другая, понимаете? Но мы идем параллельными курсами. Именно физические методы в современном мире стали основой доказательной медицины и фармацевтики. В начале 20 века было совершено целый ряд различных открытий, которые э, сделали настоящую революцию в области науки э, и понимания картины мира. Обнаружение нового вида излучения э, рентгеном, который получил название рентгеновского излучения. Оно характеризовалось своей способностью проходить сквозь твердые тела и задерживаться в некоторых из э, веществ. Данное излучение использовалось Максом фон Лауэ для того, чтобы впервые пронаблюдать явление дифракции рентгеновского излучения на кристаллической решетке. В целом же история открытия рентгеноструктурного анализа достаточно интересна. В 1912 году Макс фон Лауэ впервые получил дифракционную картину от монокристалла сульфата меди. Этот эксперимент он поражает одновременно своей простотой и своими выводами. Макс фон Лауэ показал, с одной стороны, то, что да, действительно, рентген — это электромагнитная волна. И, с другой стороны, подтвердил предположение о том, что кристаллы имеют периодическую структуру. По научным меркам, за моментальное время он получил Нобелевскую премию. Через два года, в 1914 году, множество Нобелевских премий было вручено за рентгенструктуру анализ. Всего их на данный момент 15 штук. И причем 10 из них за биологическую часть, за исследование так или иначе белков. Благодаря кристаллографической структуре было впервые объяснено, как происходит перевод информации, которая закодирована в молекулах нуклеиновых кислот, в белковую. То есть вся наша жизнь — это форма белков. То есть наши ногти, кости, там, кожа — это все состоит из белков. А генетическая информация хранится в виде нуклеиновых кислот. Так вот, есть машина, которая переводит информацию, которая закодирована в генах из нуклеиновых кислот, которые кодируются четырьмя буквами, четыре нуклеотида, в 20-буквенный код белков. То есть она производит дешифровку и наработку синтеза белка. Белковая кристаллография. Стартовали исследования, когда биохимики научились выделять достаточно большое количество чистого белка и выращивать качественные кристаллы. С точки зрения биологии, белки, они очень сложные, большие, состоят из различного числа элементов, поэтому метод рентгеноструктурного анализа для исследования белков – это один из самых ценных, самых лучших методов для изучения структуры белка, но, тем не менее, он имеет свои ограничения, и с этим нужно считаться. Рентгеноструктурный анализ является главным методом определения структуры вещества. У него есть свои ограничения, это то, что для рентгеноструктурного анализа обязательно нужно иметь монокристаллы. И зачастую это большая проблема, потому что вырастить монокристалл в ряде случаев является тяжелой задачей. В основе метода парадокс. Как соотнести живой организм и кристаллы? Первую рентгенограмму кристалла получили в 1934 году английские ученые Джон Бернау и Дороти Ходжкин. В нашей стране изучение структуры белков методом рентгенской кристаллографии началось 60 лет назад. В белковой же кристаллографии в одной элементарной ячейке могут находиться сотни тысяч атомов. И здесь увеличение сложности в... Вышифровки эксперимента идет даже не в тысячу раз. И если мы говорим про белковые системы, про различные способы получения таких кристаллов, в качестве примера можно привести экспрессию в бактериальных системах. После того, как мы получили достаточное количество препарата белка и смогли его концентрировать до довольно высоких значений, это порядка 10 мг на миллилитр нужна концентрация, мы можем приступить к этапу кристаллизации. Для этого мы используем специальные планшеты, пластиковые, На дно которых мы наносим реагенты, в которых содержатся различные осадители, способствующие переходу белка в кристаллическое состояние. Мы добавляем каплю в каплю, то есть смешиваем препарат белка с условием кристаллизации. То есть таким образом у нас получается замкнутая система, когда на дне резервуара находится жидкость, в которой находятся осадители, и над этим резервуаром висит капелька с концентрированным белком. Либо можно использовать специальные термостатированные большие комнаты, но ну, мы используем такой небольшой вариант термостата и оставляем их на длительное время. Мы просматриваем эти капельки в микроскоп и смотрим, есть ли у нас где-то зародыш этих кристаллов. Сейчас мы посадили кристалл нашего соединения на петлю. Петлю видно на экране. И монтируем кристалл таким образом, чтобы он всегда был в центре пучка. Здесь у нас геометрическая головка, которая может поворачиваться по четырем осям. Таким образом, чтобы со всех сторон посмотреть дифракцию от кристалла. К нашему времени в лабораториях получены кристаллы нескольких тысяч различных белков. Вот в совокупности всех этих методов исследования и то, что у нас есть хорошие специалисты в Казанском университете, наверное, это и дало толчок тому развитию, который мы сейчас имеем в нашем университете, что очень многие белки расшифрованы здесь у нас. Медицинская физика, биомедицина стоят на страже человеческого здоровья. Современная физика решает задачи борьбы с пандемией и тестирует лекарственные препараты. В Казанском университете лаборатория структурной биологии была открыта в 2014 году в программе повышения конкурентоспособности ТОП-5100. Марат Юсупов, возглавивший исследовательское направление, работает во Франции. Такая позиция позволила казанским ученым выйти на высокий международный уровень. Лаборатория занимается изучением взаимодействия антибиотика на живую клетку, и следует влияние структуры белка на его функцию. Именно в научных институтах разрабатывают новые методы диагностики и лечения, и на самые сложные проблемы находятся свои решения. Когда вот с момента регистрации коронавируса и до создания первых вакцин, на самом деле было получено огромное количество информации, как микробиологической, медицинской, да, как происходят биосистемологические би би наблюдения, но было и решено большое количество структур самих молекул вируса. То есть вот эти вот картинки, которые показывают шипообразные, коронообразные структуры, это все было решено физическими методами. То есть мы можем применять информацию о структуре для того, чтобы как-то управлять Биологические молекулы. Если мы знаем структуру биологических объектов белка, то мы можем спрогнозировать, каким образом можно, в частности, выключить этот белок. Если мы выключаем белок, то в целом организм перестает функционировать, и, ну, то есть он погибает. Естественно, это очень важно. Во-первых, для разработки новых антибиотиков, новых э, химиопрепаратов. Прошло совсем немного времени, и выработалась устойчивость к антибиотикам. И, соответственно, необходимо было ответить на вопрос, а почему это происходит. Да? Почему вдруг вот, какие-то новые лекарства, препараты ученые разрабатывают, и через некоторое время э, патогенные микроорганизмы перестают на них э, воздействовать. А бывает так, что клетка в результате... Э, Эволюция, да, то есть, она подбирает какие-то условия для выживания, берет и чуть-чуть модифицирует вот этого карман, куда садится антибиотик. И, соответственно, антибиотик уже не может связаться с этой молекулой, и нам необходимо заново решать молекулы мишени и говорить, ага, у нас вот эти вот группы поменялись, из-за этого наш антибиотик не работает. Тогда давайте мы поменяем молекулу антибиотика так, чтобы она в этот карман заново входила. То есть это такая постоянная гонка вооружений между человеком и патогенами. Сегодня определение структуры белков входит в практику фармацевтических исследований, а в основе провокационная идея — совместить несовместимое. Для исследования живой материи, а именно человеческого организма, часто приходится придумывать необходимые подходы. Ну, как вы понимаете, живая материя – это очень сложная структура э, с точки зрения и структуры и элементного состава, и поэтому изучать ее не так просто. То есть человек, который этим занимается, должен быть в хорошей э, степени знать и биологию, и химию, и физику, ну, естественно, математику, информатику в той степени э, для того, чтобы получать, интерпретировать полученные данные. Все явления очень сложные и взаимосвязаны. Это... Было известно сто лет назад, Макс Борт, книжка у него есть «Физика жизни моего поколения». У него огромное эссе и подборка по поводу того, что такое жизнь и что может физика решить в этой области. Одно дело в целом понимать, быть междисциплинарником, а другое дело в каждой дисциплине заходить вглубь. Значит, человек, который хочет понять биологию, должен уже физику знать, химии знать, математические аппараты знать, моделирование знать. Та школа, которая создается, причем создается в разных институтах, в институте химии, в институте физики, в институте фундаментальной медицины и биологии, она на самом деле очень сильно выросла за последние там, 10 лет. и привело к созданию таких действительно мировых научных центров, в которых ребята могут получать очень качественное образование, позволяющее им потом реализовать себя в любом научном центре, как в России, так и за рубежом. Синтез наук, междисциплинарный подход — это шанс новых открытий, это новые знания о природе вещей и явлений, новые спасенные жизни. Без физических основ, без структурного анализа живой материи человечество окажется в тупике. Развитие идей белковой кристаллографии – это наш шанс на будущее.